Всем привет! Сегодня он на канале Я Воля. Сегодня мы будем лепить бугивы из пластилина. Все ссылки на данный набор в описании под видео. Обязательно загляните потом на этот сайт. Там огромная куча наборов различных и стоят они достаточно недорого. И сегодня мы с Олей слепим сосиски и гамбургеры. И это будет наш обед, да, у? И даже шашлык! И даже шашлык! И формочки. Помочки. Сейчас я все достану из коробочки, Олечке помогу. А то коробка очень тяжелая, да, Олечка? Да, вот да. такие коробочки. Смотрите, ребята! Смотрите! Сколько всего положили. Вот. Это для формочек. Это тарелочка. Это вилочка. И вот такой вот огромный наборчик. Вычелинок. И тесто. Это чёрт! Да. А вот <связывается> это такая палочка с Смотрите, какие из спеква, сосиску с чёртой! И вот и лошадь! Какая красота, Олечка! Ссылка на данный набор в описании Подавай. Откроем да. чёрт, Это <связывается> Бокладем, надо уже. еще маленько туда положить а как у этого? нет, от этого еще оторви и добавь сюда чтобы до самого верха было еще больше, отрежь ножик это ножик? нет, палочка такая у тебя давай я буду тебе помогать давай. все давай Чтобы ровно было, красиво вот, вот так. Видишь, до самого верха надо? И пальчиками разровнять. Так. И это тоже. И сюда добавим, да? Угу. Наш с тобой приборчик. Хм. Так, теперь что нам нужно сделать? Нам надо сделать листочек салата. Во, вот, вот, сюда зеленый цвет. Да, нам надо Подожди, зеленый. Оля. Открывай, Ну, Давай сюда. Очень вкусно пахнет пластилин, да? Да. Если хотите такой же взять потом завтра, то закажите три наборчика, да? Да. Он очень вкусный, пластилин. Очень Давай, вкусный, Оля, пахнет. делай. Отр отрезай кусочек и вот сюда клади. Отрезаем на ствол. Еще нам потребуется красный. А зачем я красный? Ну, а чтобы помидорку сделать. Сюда ее положим. А зачем помидорку? В гамбургере же есть помидорка. Где? Вот здесь на картиночке нарисована. Да. Сейчас я отрежу на половину. Какая красота, да? У, -у, -у. У нас очень красивый набор. Очень классный. Очень приятное тесто, очень не отомнется хорошо. И пахнет очень вкусно. Да. Если хотите такой, взять, закажите его на своем телефоне. Да? Так, теперь нам надо сделать с тобой сыр. Сыр, конечно, надо на сыр. кажется, тут отсека для сыра нету, поэтому я тебе просто сделаю такой квадратик. Ладно. А, а сыр квадрат? Ну вот, видишь, на картинке там квадрат нарисован. Так, вот это кружок. Так, давай теперь доставай своих формочек. Это хочу. Давай, доставай. Подминь поближе к себе, тебе уже неудобно. Да, неудобно. -а -а -а. Доставай аккуратно. Палочкой попробуй поддеть. Палочка аккуратно вот так скрай. Ой, она хорошо достается. Клади на тарелочку. Вау, какой у нас низ гамбургера, да? Давай дальше теперь. Помидорку доставай. Давай, доставай. Вот так же палочкой. Аккуратненько подцепи ее, вот так, видишь, она уже вылезает, Оп! вау, клади ее на гамбургер, вот, сверху. Не надо. ой, как красиво, давай теперь салатный листик доставай зеленый, палочка подцепить. Ой, можно и рукой. У тебя здорово получается. Супер ролик. Клади его на бутерброд. Покажи, ребятка. Вау! Настоящий салатный листик, да? Да. Так, и теперь я кладу сверху сыр, как будто смотри. Так, вау. вау! И давай верхнюю булочку сверху. Одевай. Сас палочка. А где она, палочка? Где палочка? Ой! Спасибо. Ну-ка, есть там пупырки сверху? Покажи. Есть. Как красиво. Да, да, Давай, все. одевай сверху. Сейчас Ой, сам... аккуратно. Одевай скорее дай, сверху. Дай. А, у нас получился вообще очень классный гамбургер. Смотрите. Как красиво. Давай мы теперь сделаем с тобой вот здесь сосиску. На картинке нарисована вот такая сосиска. Смотри, вот, видишь? Надо, надо только обачивать и красный. Теперь мы будем ждать эту палоческу. И вторую дальше сделаем. И будет тоже ждать палоческу. Ты ровно делаешь, красиво? Да. Еще надо добавить, чтобы прям ровно-ровно. Смотри. Да. Там, вон, вон, вон. У нас больше нету коричневого. Есть кусочек. Вот, вот тут маленький Это. оставим. Вот сюда его положим. Так, теперь нам надо, наверное, красную сосиску сделать. Ты же умеешь делать сосиски? Рыжку? Конечно. Ну-ка покажи, ребята, как его делать сосиски. Вот. Мы возьмем красный цвет. Отражаемым этим. Сейчас этот сосиску будем делать Ой Все так, Давай делай, крути сосиску Она совсем большая Ты оторви лишнее, чтобы у тебя хорошо получилось Вот вот приклеим, а это лишнее, уберем стаканчик, да? Да Давай Окей. вот так сюда, в стаканчик А теперь вот так Я руками и вот так Вот, Здорово, Оля, у тебя получается Здорово Вот, сосиска Теперь будем доставать наш хлебушек тогда. Нет, нам знаешь еще, что надо сделать что Нам надо сделать это. Вот такие вот сыр сверху, как будто у нас горчица. Это нам надо вот сюда вот положить. Смотри, нам сюда надо положить вот такой вот цвет. Да. Давай кусочек бери. Кусок. Вот он. А какой, спасибо. Маленький кусочек отрежь. Понюхай. Ой, как вкусно пахнет. Да, маленький кусочек да. отрежь. Да, сюда. Так. Надо маленький кусочек отрезать. Ну, как ты будешь отрезать? Потом. Не хочет Ну ты отрежешь сначала Так да. Надо маленький кусочек, чтобы сюда его положить потом Да вот. вот дырочку клади Вот сюда Сколько у нас много Так, теперь нажимай Нажимай этой штучкой. Нажимай, нажимай, нажимай О, Там внутри лезет спагетти Давай, давай, нажимай ещ. Ты не видишь? Ой. А? Вон они. О, нажимай. Помочь тебе? <сORTS> Вау. Погиб, телеза. Ну как бы это горчится нам на, на путеродик. Здорово, И надо больше. Ну, хватит, наверное. От, это. Давай вилочкой отрежу. Так, сейчас будем собирать нашу сосиску. Mm. Доставай давай вот эту. Сосиска. Доставай. <сосиск. Вот эту ложку. Ну и дохожу. Опа, Оля. Так, еще вторую. Сосиски нажми. Опля! Как красиво воля! Смотри, надо теперь между вот так вот положить нашу сосиску. Какого типа? Мали... Держи и маленько. Горчицы давай положим. Сейчас. Смотри. Да. Между. Нет, между. Нет, вот так держи. Подожди, отпусти. Вот так смотри, прям как настоящей на картинке. Сосиска с горчицей. А там Ух! уже нет горчицы. А вот она. Вот на картинке. Видишь горчица? Ой, видишь? Вот, кетчуп или горчица. У нас получилась сосиска и гамбургер, да? Ой. Да, где спагетти? А спагетти я вот сюда в баночку брала. И сейчас мы с Олей еще сделаем вот такой вот красивый шашлык. А так? как это? Так, мама покажет. Смотри, нам с тобой нужно взять... Давай уберем нашу а? леду. Смотри, нам с тобой надо вот сюда положить а? разные овощи. Грибочек, видишь, лук и еще... Вот сюда. Смотри, для начала мы возьмем, как на картинке цвет бежевый. Давай. Вот бежевый. грибочек делай. Грибочек. Накладывай грибочек. Грибочек надо. А зачем туда пагетчик? Ну, да, они лишние, они нам не нужны просто. Да. Вот. ну когда да я посмотрю. Ровно разглаживай, а я сверху. Тут тоже, видишь, грибок мы с тобой, когда закроем, будет это с двух сторон. Так, Оля, разгладила? Да. Так, теперь мы будем делать зеленый лук. Зеленый? Да, давай бери. А почему зеленый? Ну, зеленый лук красивый, вкусный. Да? Давай делай. Опа! Расглаживаем ручками. Мозггладила. А -а. И теперь вот сюда красненький надо еще. Даже А что это будет? Это будет у нас шашлык, мы сейчас палочку ставим? Вот это что? А сейчас посмотрим, что у нас получится, пока не знаю. Вот она. Саса. кусочек а! надо. Так. Ура. Теперь вот это. Вот так. Тоже в микросик. Ну все. Теперь нам надо что? ставить палочку, чтобы наш шашлык был как настоящий, да? Конечно. Даже со швы будет как настоящий. Держи палочку, то вот. будет. Вот так аккуратно ее кладем. Ручку аккуратно. Так, вот так. И теперь закрываем крышечку. Раз-два-три, раз-два, три. Жарься скорее на шашлык, да? Жарся, жарься, жарься, да? Дим, почему ты не отделился еще раз? Попробуем. А -а -а, как красиво! А -а -а, какой шашлык! Смотрите, ребята! <с> Классно, Воля. Во. Мы с тобой приготовили шашлык. Также еще сосиску в тесте и гамбургер, да? Как красиво, Оля, ты такая молодец, настоящая мастерица, давай, да? Да ладно, Ребята, если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал. Всем огромное спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока!